Всем привет! Телеведущая ТСН на канале 1 плюс 1 Соломия Витвицкая и режиссер клипмейкер по совместительству начинающий программист Владислав Кочетко в этом году празднуют седьмую годовщину свадьбы. Со своим мужем ведущая познакомилась на одном из рабочих корпоративов 8 лет назад, а уже через год они поженились. Сторонники звездной пары часто спрашивают Соломею и Влада, когда же у пары появится первенец, на что ведущая с улыбкой отвечает. Это дело лично каждого. Не скажу, что я child-free. Мы не ходим по врачам или по знахарям. В обоих со здоровьем все в порядке. Все, что могу сказать, мы над этим активно работаем. Хотя Соломия уже многодетная мама имеет уже семь крестников.